Всем привет, с вами Иван 5190, и сегодня я помню миксы по другой, и я буду снимать противополит по механизму. Я такой механизм придумал, офигенный, него его, его не я придумал, сегодня я хочу быть Иван здесь я хочу быть другим, другим, если у вас есть люди, юзи готовились на Мендер А я хочу быть тоже кем-то, но не Иваном. И я придумал себе мук. И сейчас я с вами поприветствую всем. Всем приветствую вами. Стив. Стивен. Ну, Стивен. И... Сегодня я буду делать механизм в Майнкрафте Стивен, потому что я играю с Стивен. Чтобы быть Стивеном, вам просто надо быть умным и красивым, как и Киев. И я придумываю очень много механизмов. <coughs> я такой механизм еще придумаю прикольный. Но я вам его потом покажу как он выглядит, ну этот тир он по-другому выглядит вот так вот сейчас мы будем делать генератор амплили как мне нужен подрапустую Мы ловим эти семь из два опыта Это от дракона Эндермен, и покажи еще, как портал кровати. Да, это на два блока ошибся, но, как получится, все таки должен быть. короче, сейчас я тут еще другим там напакуем. Ну, не помню, я короче. Вот, вот. Что-то у меня тут касты где-то Ну, спустя касты сейчас. он меня поворот. Короче, все механизмы я не буду как это делать, как это, технологии все. С, сейчас будучиться. Буду я же скажу вам новый Я не Юзи, а Стивен. Стивен, а не Стивен. Уже и существует. Стивен. моментов. Да? Значит, этот... Короче, очень много интересные. Может, я вам сейчас покажу, как самый интересный портал. Кто не умеет красить. Я сам раньше не знаю как красить. Я все делал, делал, делал. Я обсуждал на Юзи. Простите, у меня тут неудобно, короче. Сейчас. Найду я, я этот блок. Этот. Так. Вот, берем его. Нужно... Женщик. Ходите, водим жемчуг. Извините. И проверим не ну, помню. Еще <coughs> раз сложим, да, что он Три, раз, два, раз. Обязательно я ему делаю один звук, чтобы портал получился. Нет, не этот. Вот, ок. Вот, око, око однормена нужен, вспомню. Вот просто мы сюда его ставим. Набыть-то его не так. Это, ну, а вот Мне ну, кажется, дорого. И что то надо. Этот... что то такое было. Жизнь. Что Что Что я не понял, народ? Подождите. Два, Вот. Вот вам получается портал. Там что-то я не помню. Значит, мы просто в него прыгаем. И появляемся. И появляемся в этом мире. Здесь будет вам дракон. Я уже его убил. <как> вот Эти штуки надо будет ломать. Вот, которые стоят. И я сейчас хочу кое-что убавить. А, я кое сделаю. Хочу проверить. Я уже восемь минут установила, ну ладно, <coughs> скоро попрощаюсь, на этом будет все, вот как выглядит эта карта, эндер, кто может помочь как моды устанавливать на мой майнкрафт, я просто устанавливаю, а то не запускается никак, я еще эти, с майнкрафт зи.7, текстур пак такой, и над этой ночью мы сейчас попрощаемся с вами. Я телепортируюсь. Сейчас я меня знаю, ненавидят. И вот там конец. Я не хочу посмотреть, я опять появлюсь. К вам месте. ну ладно. Всем до скорых встреч.